Однажды я познакомилась с человеком, который меня спросил. Скажи, пожалуйста, как к тебе относятся люди? Как они обычно говорят о тебе? На тот момент я занималась в совершенно другой сфере. И я сказала, ты знаешь, очень часто они меня хвалят. Я, правда, не знаю, по какой причине. И он тогда сказал очень интересную вещь. Он говорит, если они тебя хвалят, значит, ты такая же неудачница, как и они. Если бы ты на самом деле чего-либо добилась, они бы тебя ненавидели. И знаете, с годами я понимаю, что, в принципе, это очень м, правдивая история. Так что для этого я и сняла видео. Возможно, если вас ненавидят, вас недооценивают, вас не понимают, и вы одиноки, возможно, вы чего-то добились, и, возможно, у вам есть чем гордиться, а, да, вы не такой, как все, но это называется индивидуальность, а не изгой и тому подобного рода вещи. Множество людей бьются за то, чтобы а, подчеркнуть свою индивидуальность и развить свою личность, особенно, когда это касается духовного развития. А, вот, кстати, о духовном развитии. Если вам все еще кажется, что вас ненавидят и вам завидуют, а, пожалуй, и стоит заняться тем, что делает ваш дух сильнее. И когда вы поймете, что люди, как могут, на своем языке объясняют вам, что вы великий человек, попробуйте услышать на маленький вопрос, а как вы бы себя вели, если бы кто-то был лучше вас? Да, я знаю, большее число из вас сказало «да, я бы был бы рад». А второй ответ какой? Вот так же делают и другие люди. Так что подумайте, возможно, у вас шикарное будущее. Просто поверьте тем, кто вас ненавидит.